Ты со мной, вспышка яркого света И не помню, где я, а не важно, я где-то с тобой С тобой И я хочу замереть в этом самом моменте Знаешь, мы мчимся вдаль на огромной планете Постой, побудь до утра со мной С тобой Постой